Нет, стоп. Теперь мы достаем из холодильника, в кружечке, там есть простокваши. Вот она. Берешь ее, ставишь в микроволновку. Где? Да, да, вот эту в кружке, да. Берешь кружку. Левой рукой. Ставишь ее в микроволновку. Открываешь микроволновку. Сейчас так, так, и ставишь такой? на полторы минуты это Да. Далее берешь стульчик Подставляешь к плитке Встаешь на стульчик Левую руку поднимаешь кверху Левую руку открываешь шкаф Ты не достанешь там вторую дверцу Вторую дверцу Подвинь ближе стульчик вот к этой розовой бутылке. Это ваше. масло. Масло. Достаешь масло, правильно. Закрываешь шкафчик. Все ты делаешь правильно, послушный. Масло ставишь на стол. Теперь достаешь из микроволновки то, что там есть. Аккуратно выливаешь в этот тазик. А что ты Теперь в эту же кружку, половину кружки наливаешь масло из бутылки. Из, в кружку. Половину кружки. Все? Половина. Это еще не половина. Еще, еще, еще, еще. Все выливай. Это не половина. Половина это половина. Вот так. Достаточно. Это масло. Половинку выливаешь сюда же. Аккуратно. Ждешь пока все стечет. Дальше берешь маленькую ложку. Закрываешь микроволновку, осторожно там горячо. Берешь маленькую ложку, набираешь соли, маленькую ложку без горки. Соль вот здесь. Маленькую ложку без горки. Без горки это вот так. Вот, горки нету. Сюда высыпаешь. Берешь сахар. Да. Подносишь ближе. И сюда 4 маленьких ложки сахара. Нет, 4 без горки, как я сейчас показывала. Так, раз, два, три, четыре. Хорошо. Берешь дрожжи. Рядом лежат. Это сода. Дрожжи. Вот написано. Дытро. -жи. Всё, и его все сюда высыпаешь. Все. Все. 70 дрожья вкусное. Да, дрожжи. От дрожжей хорошо и тесто вкусное получается. Дальше. Мы тесто делаем. Да, мы делаем тесто. Можно взять ложку большую. А -а -а. Пускай кипит, пускай там яички варятся. Мы будем пирожки делать. Или пиццу сейчас решил, что будем делать. Размешивай. Так, Поставь ложечку в сторонку пока. Ну не надо на стол. Он весь стол пачкает. Вот сюда. Так, Берешь муку. И три совочка. Смотри каких. Я сейчас один тебе покажу. Вот так вот набираешь, чтобы он был полный. Вот так вот, полный совочек. Три совочка высыпаешь сюда. Один. Еще. О, правильно. Два. Это мука? Мука, да. О. Так. А хватит отец игра? Только я запаску у ребенка. Три. Все. Теперь размешиваешь ложкой. Эту? Да. Размешиваешь. Аккуратно. Теперь руки помой с мылом, потому что ты сейчас будешь руками лечить. Это у нас часы Бентена, да? Это у нас часы Бентена. Они помогают нам превращаться в нужные дела. Я, правда, не умею, сейчас Максим меня научит. Так, теперь можно руками вот так месить. Вот так, так. Прям берешь и месишь, да. Прям смешиваешь, все. Так, давай, знаешь, что, пальчиком вот отсюда стряхни, смажь. Ага, так, так, так, поверни. Еще, все ложечку можно в сторонку. А если руками так смешивай, так все, микоси, микоси. Не надо рыбаловаться, кидать не надо, надо микасить. Вот так сжимать. Вот. И вот все, которое Мама! не... Не впиталась? А я вот так учился. Которая не впиталась с краев, собирай. Вот, все. И вместе туда вмешивай. В середину. Смотри, вот, смотри, как надо. У меня руки грязные, я тебе покажу так. Отстой. Вот так вот с краешку. Раз, и сюда. И сюда. Да, да, да, да. да. Сейчас я в руки помою, подожди. Мам, баба, а? все, я не могу больше. Так руки уже болят.